мы могли параллельно, допустим, платное второе образование давать по юридическим специалистам, включать тех специалистов, которые на мировом уровне были бы, конечно, очень сильно востребованы. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз.